Друзья, всем привет! Вы видите на экране вот эту болгарку. И если вы себе ищете живучую болгарку, то вот он ваш вариант. Это маленькая, небольшая болгарка компактная на 125-й круг от этого производителя. Она не новая, не сновья. И как бы этот производитель считается профессиональным синим, но он, как видите, уже ближе к черному. Это со временем она становится такого цвета. И вообще весь этот инструмент так называемый синий. Professional. Вот так она выглядит. Вот такой редуктор у нее пухленький и коротенький относительно других подобных ушеемок. Кожух защитный здесь регулируется шестигранником, ключом. Не автоматическая регулировка здесь. И ключ приходится вот так на проводе. обматывать изолентой и регулировать. Провод резиновый здесь и достаточно длинный. Вилка обыкновенная. Собрана машинка в России, в городе Эмгельс. Там есть завод этого производителя. Машинка мощная, живучая. Еще раз повторяю. Вот здесь винтик, здесь откручивается, снимается задник. Открывается доступ к щеткам, которые через время надо будет менять. Кнопка здесь абсолютно изменяемая. Как обычно, включается вот так вот с продвижением вперед, и она защелкивается. И обратно вот так отщелкивается. Стандартная гайка здесь. Шпинги 0,14. 14 обдув, кстати, вот в этом отверстии, небольшие сокла, там они внутри, которые себя затягивают воздух. Сеточки здесь нет, просто отверстие, но воздух прогоняется через весь корпус, и вот здесь вот он выдувается. Данная болгарка повидала виды уже, она уже и по цвету, повторяюсь, тоже немножко видоизменена, только по цвету всего лишь падала и не разбивалась выживает здесь двигатель бронированный косой зуб и игольчатый подшипник именно в данном редукторе но есть две модификации есть на втулке а есть на игольчатом подшипнике однако вот всех смущает вот здесь вот эта вот крышка редуктора она пластиковая у меня есть обзор где я тоже показывал пластиковый но ничего страшного в этом нету этот пластик выдерживает достаточно большие нагрузки усиленный какой-то пластик, БС-пластик, и он не разбивается, не раскалывается. Да и как можно раскалывать это все дело, таким образом? То есть, если закончится диск, ударится редуктором об заготовку или как, так что ли получается? Это маловероятно, тем более я встречал такие болгарки у обработчиков гранита, и они работают вот с такими болгарками, и Bosch, и Metabo, кстати, у Metabo тоже не железная крышка. Конечно, есть и получше болгарки, но они подороже. А это, кстати, из именитых брендов. Достаточно доступная болгарка. Она стоит 4,5, что ли. Я уж точно не знаю. Я как бы не торговец. Я просто обозреваю вот инструменты для того, чтобы вы пригляделись, посмотрели, что они из себя представляют. Кстати, кнопочка для блокировки шпинделя. Достаточно такая тоже вменяемая, упругая, адекватная, с железным штырем, которым вы через кнопку вот вы упираете внутри редуктора в шестерню. то есть не ломается и она не откололась правда многие жалуются что слишком она задрана и вот даже пружинка видна и якобы забивается ну ничего не забивается у нас по крайней мере у нас как бы руки из правильного места растут а если что-то здесь наросло всегда есть щеточки которыми мы прочищаем болгарочки продуваем сейчас она вот как есть я показываю с работы да вот сразу грязненькая такая достаточно хорошо себя чувствует Тут только два отверстия под рукоятку, а рукоятка здесь не антивибрационная, а обычная пластиковая. Кстати, посмотрите, вот отверстие, и вот отверстие и редуктор. Напоминает какое-то животное, типа бегемотика, посмотрите. Вот так вот, вот ушки, рожки бегемотика, то есть на бегемотика похожи. Это так, маленькое отклонение такое, потому что у меня бывают нестандартные видения, видения которые вот не бросаются в глаза, где я вот такие вещи замечаю. Ну, а это можно уже, как хотите, обозвать. Там и зубы, и язык, и нижняя челюсть, и щека. Ладно, шучу. Речь идет об инструменте. Просто живите ярко и красиво, друзья. Тоже отклонение такое небольшое, от темы. А, кстати, про обхват. Всех волнует этот вопрос. Вот обхват, это в сравнении с японскими машинками, ну то есть она удобна. И еще тоже хочу добавить, для такой малютки она тяжеленькая То есть это говорит о том, что здесь невероятно мощный коллектор и якорь Все знают, кто разбирал, что вот эти машинки очень надежные, вот эти вот именно Она как бы без регулировки, да, и больше всего к ней приближена Кировка Опять же напоминаю, есть такая кировская болгарка, которую тоже все хвалят и кричат, что она неубиваемая вот это вот одноклассники, кстати. И что я хочу еще добавить здесь, вот давайте добавлю. Смотрите, многие говорят, что настоящий Bosch, там не настоящий, он имеет только букву литые на корпусе. Так вот я хочу вам как бы подсказать, что на болгарках Bosch всегда наклейка, где-то 90% наклейка. Я еще ни разу не встречал, чтобы была какая-то а именно летая надпись, вот на шуруповертах, когда в самой пластмассе отлито название. Я такого не встречал, и поэтому много очень, конечно же, подделок, контрафатчики, они пользуются тем, что вот у Боша вот нелитье здесь, и вот такие болгарочки могут подделывать. Так что смотрите, не нарвитесь на подделку, особенно много подделок на всяких нелегальных торговых точках, ну от нелегальных продавцов, там типа Авито, берите в проверенных магазинах, и будет вам счастье. Давайте я включу ее, посмотрите, как она работает. Главного пуска нету. Константной электроники, ну я не знаю точно, что это такое, как бы нет, что то и есть. Удержание оборота вроде как. Ее не клинит, она не захлебывается. Вот эта машина. Именно это. Вот такой обзорчик имейте в виду.